Thank mm -hmm. you. 10 июня 13 -го года Тебе 18, мне по-прежнему 20 Это твой день, сегодня все для тебя С тобой семья, друзья И конечно же я, наверное, я сделал Самый необычный подарок Это не цветы, не деньги, не иномарка Это то, что будет приносить тебе веселье Как ты поняла, я написал тебе песню Заметь, я в чем-то снова оказался первым В общем, желаю здоровья, это во-первых Во-вторых, будь умницей, слушайся маму Оставайся Собой, не забывай, что ты дама. В третьих желаю тебе настоящего счастья, удачи, успехов. В общем, чего сама захочешь. Же тебе чуть не забыл. Извини, что так поздно. Но я не как все. Прости, если возможно. Happy birthday. Это все для тебя. Happy birthday. Ты такая одна. Happy birthday. Это подарок от меня. Я от всего сердца поздравляю тебя. Happy birthday. Это все для тебя. Happy birthday. Ты такая одна. Это подарок от меня, я от всего сердца поздравляю тебя Ну что тебе 18, ты типа взрослая, вся такая деловая, немного грозная Учеба, работа, успеваешь везде, весь день на ногах, как рыба в воде Но я-то знаю, что ты ребенок в душе, который мечтает уже о своем малыше Я знаю точно, ты станешь отличной мамой, забавной, классной, в общем, самый-самый Я звонком могу разбудить тебя ночью, просто Узнать, как дела, как день провела. Сказать, что ты умница или просто красавица. Я знаю, ты проснешься. Тебе это нравится. Скоро конец, но я успею сказать немного-много улыбайся. И помни, ты не одинок. И не плачь по пустякам. Ты большего достойна. Постараюсь не будить ночами. Спи спокойно. Happy это все для тебя. Ты такая одна.